Насколько современный автомобиль технологичен, настолько же он и уязвим. В машине сотни деталей, узлов и агрегатов из разных материалов требуют внимания и защиты. Силиконовый воск – универсальное средство от Супротек для решения множества задач. Не только в автомобиле, но и в быту. Свойства силиконового воска подтвердили лабораторные испытания. Чтобы вам продемонстрировать диэлектрические свойства нашего покрытия, мы собрали небольшую схемку, которая состоит из блока питания 12 вольт, светодиода, мультиметра, который работает в режиме миллиамперметра. Если мы соединим две пластины, не обработанные средством силиконовый воск, вы увидите следующее. Светодиод загорается, миллиамперметр показывает силу тока в 9,1 миллиампера. Если мы соединим одну необработанную пластину с одной обработанной пластиной мы увидим следующую картину сила тока равна нулю свет идет не горит это означает что покрытие силиконовой воски является диэлектриком итак воск диэлектрик это полезно для электрического оборудования если аккумулятор не закрыт специальной крышкой, на поверхности скапливается пыль. Через нее происходит утечка заряда. Батарея разряжается. Напором струи воск очищает поверхность, и силиконовая пленка препятствует осаждению пыли. Вслед за этим, мы готовы вам продемонстрировать защитные свойства средства силиконового воска. Для этого мы опустим две пластины. Одну из них обработанную силиконовым воском, а другую не обработанную. В медный купорос вы увидите, что произойдет. Мы опустили пластины в медный купорос. И через некоторое время мы наблюдаем следующее. Что пластина, не обработана средством нашим, покрыта слоем меди. То есть никакой защиты ни от атмосферных воздействий, ни от воды нет. Железо будет ржаветь со временем. В то же время пластина, обработанная средством силиконового воска, осталась абсолютно чистой и защищенной. В подкапотном пространстве множество разъемов. Все они подвержены воздействию влаги. Дополнительная защита силиконовым воском предотвращает их коррозию и придает деталям приятный внешний вид. Да и неисправность чистой детали определить проще. Контакты, обработанные силиконовым воском, долго сохраняют способность легко соединяться и разъединяться. Силикон создает дополнительную защиту высоковольтных проводов и катушек от утечки по поверхности и образования пробоев. Есть места, куда мы заглядываем крайне редко, но и там есть свои контактные группы. Со временем они тоже портятся, перегорают лампочки, а это уже опасно. Ездить без габаритов или стоп-сигналов не стоит. Или стоит, но дорого. Диск колеса прикипел к барабану ступицы. Так бывает. Снять прикипевшее колесо очень непросто. Чтобы этого не происходило, также можно использовать силиконку в качестве разделителя при сезонной замене колес. Продукт SuproTEC выдерживает достаточные температуры. Для уменьшения скрипов дверей в автомобиле и в доме также можно использовать силиконовый воск. Иногда в машинах возникают неприятные скрипы пластиковых деталей друг от друга и откузов так называемые сверчки. Прочная силиконовая пленка изолирует детали, скрипы прекращаются. Все подвижные элементы в домашней сантехнике сейчас делают из пластика. Со временем детали заедает. Их нужно смазывать. Но обычная смазка тут не подходит. Нужен разделительный полимерный слой. Силиконовый узк – это дополнительная защита уплотнителей окон. Пыль связывается на поверхности и создается ровный слой. Силиконка подходит для смазывания любых низкоскоростных и малонагруженных узлов трения механических систем управления, ходовой части небольших даже игрушечных джипов. Преимущество продукта в создании плотной полимерной пленки на поверхности. Эта пленка обладает высокой гидрофобностью. Капли воды на ней имеют вид полусфер, в то время как на обычной поверхности – луж. Воск от Супротек вытесняет воду, поэтому его можно наносить и на влажные поверхности. Словом, силиконовый воск от Супротек – современный полезный универсальный продукт. Супротек Добавь в жизни.